Рецепт приготовления блюда чуррос, по данному рецепту чуррос получается хрустящим и очень вкусным. Готовится такое блюдо из заварного теста, и обжаривается в масле, очень хорошо подать такое блюдо с горячим шоколадом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. До кипения доводим воду, кладем кусочки сливочного масла, соль. 2. Смешиваем в большой миске корицу с мякай, добавляем частями в горячую воду муку, хорошо вымешиваем заварное однородное тесто, уменьшив огонь, тесто вымешиваем до отставания его от стенок, кастрюлю снимаем с огня. 3. Теперь взбиваем слегка яйца, продолжая взбивать, кладем в тесто, взбиваем, пока тесто не станет блестящим. 4. Перекладываем в кондитерский мешок приготовленное к выпечке заварное тесто. Большая насадка в форме звезды. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Для фритюра масла разогреваем в глубокой сковороде. В горячее масло выдавливаем тесто. 4-5 колечка, мокрым острым ножом, также можно и ножницами. Срезаем с насадки теста 1-2 минуты до золотистого цвета. Жарим с каждой стороны. 6. Выкладываем шумовкой на приготовленные салфетки или бумажное полотенце и обсушиваем. Сахарной пудрой посыпаем. Чур готов. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Обещанный список ингредиентов. Мюки – 300 грамм. Масло сливочное – 180 грамм. Корицы – по вкусу. Яиц – 6 штук пудра сахарная, по вкусу, соль 1 чайная ложка, масло растительного, по вкусу, для фритюра, количество порций 10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.